Здравствуйте, уважаемые гости нашего YouTube-канала. В этом видео мы разберем и расскажем, зачем вашему каналу модератор и как его правильно выбрать. Если у вас уже был канал, то, вероятно, вы столкнулись с вопросом о модераторе этого канала, о том человеке, который будет э, ухаживать за вашим каналом. Правильно. Потому что канал сам по себе, он очень и очень похож на клумбу, и если вы будете ухаживать за этой клумбой ежедневно, удалять сорнячки, поливать ваши цветочки, в данном случае видеоролики, то вполне скоро вы получите красивую, яркую и ухоженную клумбу, получите яркий и красивый ухоженный канал. Сегодня я на своем собственном опыте поделюсь с вами теми ошибками, которые я совершал при выборе модератора для своего канала. У нас больше дюжины собственных каналов, и каждому каналу необходим свой модератор. Итак, какие же ошибки я совершал, когда решил стать сам себе модератором? Это, безусловно, круто, потому что бесплатно. Плюс большой еще – это я занимался самообразованием. Ну и, естественно, контроль. Что значит контроль? Я сам знал что я делал на канале и, естественно, контролировал сам себя. Минусы очевидны. Это время. То время, которое я затрачил на то, чтобы прокачать какие-то свои компетенции, оно невосполнимо. Почему? Потому что существует огромное количество работы на нашем канале и не только модератор, но и дизайнер, и монтажер, и звукорежиссер, огромное количество людей, которые мне приходилось брать компетенции, которыми я не владел. И, соответственно, я терял время. И, как следствие, я получал медленное развитие этого канала. Дальше. А, потом начинают всплывать еще более интересные болячки, назовем их так. Я начинаю быть привязан к собственному YouTube-каналу. Что это значит? Я постоянно мониторю комментарии, новые видео, начинаю оптимизировать. То есть у меня львиная доля моего времени уходит на свой YouTube-канал. А теперь самое интересное. Я не могу поехать в отпуск. Я не могу отойти от интернета, потому что каждый день у меня просмотры, каждый день у меня э, комментарии, каждый день у меня какие-то правила, которые выпускает YouTube. А сейчас, в 2018 году, это еще более актуально. А теперь маленькая вишенка на торте. У вас не будет выходных. Просто банально не будет выходных, потому что, о чудо, зрители на ваш канал, на ваш видеоконтент приходят и в выходные. И для многих каналов особая активность, она начинается именно в выходные дни, либо по ночам. После того, как я наелся, и сам себе модератор у меня упал, пропало желание быть сам себе модератором, я решил понять фрилансера. Потому что я тогда свято верил в миф, что есть некое количество людей, которые будут недорого быстро развивать и поддерживать мой канал. Это было правда. Был большой выбор. Выбор был настолько огромен, что я начал теряться и начал искать того человека, который будет мне ухаживать как садовник за моей клумбой. Но у меня тогда не было опыта, и я э, не мог спросить, а покажите мне свой канал. Потому что сапожник без сапог здесь очень и очень э, частое явление. Какие минусы? С плюсами все понятно. Это недорого. Вы быстро находите того умельца, такого многорукого шиву, который будет там на все руки мастером будет и монтажер, и звукорежиссер, и дизайнер, и все-все-все-все-все. Он там такой видеомастер, но вы будете терять время на объяснении той цели того посыла, зачем вам этот канал. Вы будете тратить огромное время на поиск этого, да? Ну, естественно, минус какой? Нет контроля. Он будет вам говорить то, что он делает, но на это все у вас не будет никакого, э, скажем, контроля. Он будет говорить, я занимаюсь тем, что занимаюсь оптимизацией вашего видео. Ну, вы не знаете, куда смотреть, вы не знаете, что он делал, потому что фриланс, как правило, он на удаленке. Нет гарантий. Но это естественно, потому что вряд ли вы с фрилансером будете работать по договору, и если даже будет какой-то договор, то его э, сила будет ничтожна, если не крайне мала. Естественно, вера на слово. Фрилансеры, коим я был на протяжении 7 лет, я и сам верю в то, что я буду заниматься развитием вашего канала, развитием, продвижением целые сети каналов там да, но со временем у меня, как и у любого человека, тоже есть время, которое я теряю и я не готов инвестировать ваше в ваш канал свое время. Очень часто фрилансерами выступают не только школьники, как это принято говорить, а вполне взрослые люди, мамочки в декрете, у которых есть огромное количество и огромные способы оправданий, почему они это не сделали. Еще японцы говорили, что Мастера оправданий являются, мастер, крайне редко являются мастерами в чем-то еще. И вот фрилансер – это именно мастер оправданий. Он всегда найдет, почему он не сделал, почему он не завершил, почему он не продвинул, и почему э, обещанные подписчики не приходят, почему зрители уходят с нашего видеоконтента, так и не досмотревают до конца. Но и третий способ – это команда. Плюсы – там работают эксперты. Еще там все по гарантии, по договору. Ну и самое главное ⁇ это безопасность. Минус тут единственный ⁇ это дорого. Ну давайте, ребята, будем смотреть очевидно и правде в глаза. Ну, не бывает, чтобы хорошие специалисты работали недорого. Это может быть какой-то фрилансер начинающий, у вас можете схватить там птицу счастья там за хвост, но она будет недолго, вы потеряете время, потому что когда фрилансер осознает свою силу и мощь, он уйдет в какую-то команду и создаст свою собственную команду, либо будет свои собственные делать каналы. Зачем ему, фрилансеру, либо какому-нибудь э гению от природы? Зачем ему развивать ваш канал, если он будет развивать свой канал? Подумайте над этим. Что если фрилансер, даже если вы нашли хорошего фрилансера, этот фрилансер может что сделать? Банально заболеть, потому что он тоже должен быть привязан к вашему каналу. И если у фрилансера, помните мастера оправданий? сломался лифт, заболела бабушка, надо на дачу срочно ехать маму вести там, еще тысячи и одна, ну, я же 12 лет во фрилансе, могу вам сказать, тысяча одна причина, почему я не сделал ту иную работу. Соответственно, есть мастера оправданий, которые это все работают. Здесь этого нет, потому что, если здесь работник заболел, у компании и у команды, с которой вы работаете по договору, у них есть гарантия и обязательства. Потому что безопасность вашего канала – это в руках команды. И вот здесь очень важный момент, когда здесь дорого, то очень сомнительное удовольствие здесь вот бесплатно, а здесь вот недорого. И вот эти пункты недорого и бесплатно наводят нас на простую банальную мысль, что бесплатный сыр бывает только где в мышеловке. И здесь есть при этих двух риск потерять канал. Причем риск потери канала здесь огромный, потому что сейчас, в 2018 году, за любое правонарушение, за любое неправильное толкование правил YouTube, вы можете почитать это в правилах YouTube, вас ждет блокировка канала и удаление видео. YouTube ⁇ это независимая платформа, которая ничего вам не обещает. И если вы делаете неправильные метаданные, если вы начинаете, давайте представим, на примере расскажу, да, если вы нанимаете фрилансера, и фрилансер, э, желая произвести на вас хорошее впечатление, начинает накручивать какие-то показатели, он, все у него хорошо, он приводит вам там, у вас просмотры растут, у вас там подписчики растут. И потом, когда вы понимаете, что эти просмотры были сделаны из э, Индии, Пакистана, там, не знаю, там, Кувейта, и всех стран, которые не относятся к вашему каналу никак. И что все эти подписчики, это просто огромная армия ботов, которые просто подписались на ваш канал, но ни одного видео не посмотрели. Вы ругаетесь с этим фрилансером, но самому ютюбу вы не можете ничего сказать. Потому что у ютюба есть очень интересная строчка. Она звучит примерно так в переводе, если брать. А, э, очень внимательно относитесь к модераторам вашего канала. Потому что в случае, если вы наймете или пригласите некомпетентного сотрудника, мы заблокируем ваш канал и удалим его, его содержимое. Что это значит? YouTube не будет разбираться в ваших, там, делах с фрилансерами, со всем. То есть, как бы, у вас здесь будет время на слово и вера на слово. И, соответственно, спустя, даже спустя какой-то пол, у нас есть кейсы, у нас есть примеры, когда спустя несколько месяцев вы уже с фрилансом расстались, но ловите бан вашего канала, потому что фрилансер вел себя очень и очень некорректно по отношению к ютубу. А у ютуба это все просчитывается на уровне алгоритмов. Там очень большая дата. И если даже ваш фрилансер, уважаемый и всеми любимый, занимался продвижением 10, 20, 30 каналов. Ну, потому что э, тут же у нас недорого, он же не может, э, скажем так, вы ему платите 3000 рублей, думаете, что все хорошо, вы поймали там птицу счастья, но потом оказывается, что у вас таких по 3000 рублей 100 человек, 100 каналов, и у него не хватает времени, потому что у вас тут не хватает времени заниматься всеми каналами, и он начинает накручивать какими-то нестандартными способами, да, и банят не ваш канал, а банят другой канал, но YouTube начинает банить каналы этого аккаунта, а фрилансер из-за того, что у него нет алгоритма, он все аккаунты держит на одном, на двух там профилях, и все профиля попадают под его э, санкции, под санкции YouTube. Поэтому, прежде чем нанимать, искать себе модератора, вы обязаны пройти сам себе модератор, но аккуратненько, по тоненькой, пройти этот путь, но я бы рекомендовал не играться с фрилансерами, потому что вы не знаете, у вас нет контроля и нет гарантий. Если здесь у вас есть и контроль и гарантии, потому что вы сами себе модератор, и вы для своего канала не сделаете плохо при условии, если вы читаете правила. Если правила не читаете, вы можете сами себе, не зная, науч... не обучаясь, не вникая в правила, думая, что это нормально, подвести свой канал кажется, под монастырь. И поэтому, когда вы осознаете, что там огромный кусок работы и сделать а, правильный, интересный, яркий, полезный и познавательный канал, это огромный кусок работы, приходите в компании, которые занимаются, там здесь команды экспертов с гарантией и безопасно. Дорого, дорого послание сравнению с чем. Куда будет дороже, если вы занимались каналом своим два года, потом придали на два месяца управления какому-то фрилансеру и потеряли канал. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео, приходите к нам в школу видеоблогеров, приходите к нам на каналы, смотрите, подписывайтесь и задавайте свои вопросы.